Добрый день, уважаемые трейдеры. Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Binary Option System. Данная стратегия для бинарных опционов является очень простой сигнальной стратегией, которую можно использовать как для скальпинга на бинарных опционах и торговли турбо-опционами, так и для торговли по тренду. Ориентирована данная стратегия на новичков, так как имеет простейшие правила благодаря сигнальному индикатору, полосам Боллинджера и уровням. В данной стратегии для бинарных опционов используются разные индикаторы, как уже говорилось ранее. И это сигнальный индикатор, который изображен в виде стрелочек, а также индикатор уровней и индикатор полос Боллинджера. Стрелочки, которые генерируются сигнальным индикатором, основаны на индикаторе CCI. И при желании можно поменять значение индикатора и соответственно увеличить или уменьшить количество сигналов Но изначально можно использовать стандартное значение, которое равно 14 Индикатор уровней, которые используются в данной стратегии, основаны на пивотах и увидеть их можно, если уменьшить масштаб Более полезными данные уровни будут на крупных таймфреймах так как там они будут чаще соприкасаться с ценой На малых таймфреймах они также довольно полезны но будут не так часто подтверждать некоторые из сигналов. И поэтому являются лишь второстепенным подтверждением сигнала, но никак не основным. Индикатор уровней также имеет свои настройки. Но даже если поменять настройки данного индикатора, то уровни все равно останутся на широких диапазонах, так как алгоритм самого индикатора рассчитан на крупные таймфреймы. Также в стратегии используется индикатор полос Боллинджера. Но все, что в данном случае меняется, это только цвет линий. Настройки остаются по умолчанию. Как уже было сказано ранее, торговать по данной стратегии можно двумя способами. И если это турбо опционы с экспирацией в одну минуту, то не обязательно следовать тренду, но важно придерживаться других правил. И для покупки опциона Call это сигналы, которые появляются на нижней границе полос боллинджера или рядом с нижними границами. А для покупки опционов put это сигналы, которые появляются на верхней границе полос боллинджера или рядом с верхними границами. Чтобы повысить эффективность сигналов можно использовать и уровни Хорошим примером является данный сигнал Где стрелочка появилась на нижней границе полос Боллинджера и также на уровне Но как уже говорилось ранее на малых таймфреймах в данной стратегии уровни появляются нечасто, И поэтому такие мощные сигналы будут появляться также не часто также можно использовать и более агрессивный подход и открывать сделки тогда, когда цена касается или пробивает среднюю линию полос Боллинджера и при этом появляется сигнал. Еще важно знать, что сигналы по данной стратегии в виде стрелочек появляются во время закрытия свечи и даже после мощных сигналов следующая минутная свеча может закрыться в обратную сторону и принести убыток. Поэтому в таких случаях допускается использование Мартингейла до второго колена, и следующая сделка должна открываться сразу же, без ожидания нового сигнала. И пример такой ситуации можно наблюдать на данном сигнале, где следующая свеча после сигнала закрылась вниз, а после следующая свеча как раз-таки закрылась вверх и принесла бы все равно прибыль. В других же случаях лучше воздержаться от применения Мартингейла. Говоря об экспирации для бинарных опционов, то по данной стратегии используется 60 секунд. Вторым способом торговли по данной стратегии является трендовая торговля. И при торговле по тренду можно использовать абсолютно любые сигналы, вне зависимости от того, рядом они с границей полос Боллинджера или нет. Но опционы колл покупаются только при восходящем тренде, а опционы пут только при нисходящем, а экспирация всегда используется в три свечи. Теперь давайте попробуем поторговать по данной стратегии именно турбо опционами. А использовать для торговли будем платформу брокера Quotex, так как на ней сделки открываются моментально. Как можно видеть, у нас получилось открыть целых 6 сделок, которые по итогу принесли прибыль в районе 100 долларов. И все это благодаря тому, что на платформе брокера Quotex сделки открываются в разы быстрее, чем у других брокеров. И несмотря на то, что экспирация использовалась всего лишь в одну минуту, все сделки открывались моментально. И также плюсом турбо опционов является то, что для получения прибыли достаточно, чтобы цена прошла всего лишь несколько пунктов. Новичкам важно помнить, что хоть торговля турбоапционами и может приносить быструю прибыль, она при этом несет в себе более повышенные риски. Поэтому обязательно стоит протестировать данную стратегию на демо счету, а после перехода на реальный счет использовать правила мани менеджмента и риск менеджмента и не рисковать в каждой сделке большими суммами. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик,